Всем привет, добро пожаловать! Вы сделали первый важный шаг. Сейчас вы находитесь внутри вашего личного кабинета в нашей системе и где вы сможете подробно разобраться о том, как здесь работать, как здесь зарабатывать деньги. Моя задача сейчас будет вам коротко объяснить, что вы сможете получить от этого, как вы сможете пройти обучение, коротко объясню, какие у нас есть возможности, а уже более подробно вам будет доступно все в обучении. Я вам покажу потом, как попасть на обучение, как связаться с профессионалом, с куратором, Который вам поможет во всем разобраться. Скорее всего, в интернете вы искали заработок. Вы видели рекламу в интернете, зашли в этот кабинет, и теперь ваша задача ознакомиться с информацией. Мы все работаем через мобильное приложение, мы все работаем через смартфон. Если у вас есть смартфон, если у вас есть доступ к интернету, это все, что вам достаточно для того, чтобы зарабатывать деньги через интернет удаленно. Просто установили приложение. Знаете, как сегодня можно зарабатывать на AliExpress, можно зарабатывать деньги на Uber, можно зарабатывать. Деньги на Яндексе и так далее. Сегодня это 21 век, сегодня есть много возможностей. Итак, мы работаем с американской компанией. Этой компании уже чуть более 10 лет. Эта компания предоставляет возможность зарабатывать деньги через интернет. Значит, что она предоставляет? У вас будет 6 видов получения прибыли. Первый вид дохода – это розница, самый распространенный. То есть у вас будет свой интернет-магазин, который компания вам предоставит всего за 36 долларов на один год. То есть 36, от 30 до 36 долларов вы заплатите только за аренду вашего интернет-магазина. Все, у вас уже будет доступ к рознице. То есть кто-то что-то приобрел, вот как через AliExpress нажал, купил какой-то товар, продукт, вы получите за рекомендацию от 25 до 40% сразу же на ваш счет на вашу американскую карточку. Карточка выглядит вот таким образом, она не именная, но у вас будет свой личный кабинет, который будет настроен именно на вас, у вас будет свой интернет банкинг, где вы сможете все отслеживать. Эта карточка работает по всему миру, у вас дальше, когда вы посмотрите этот видеоролик, у вас будет возможность в общем чате нажать на кнопочку, увидеть, как происходит заработок на эту карту, как, с каких странах кто что снимает, все будет вам доступно. Второй вид э, получения дохода называется Fast Bonus компания, то есть у вас будет Возможность получать за одну сделку от 25 до 400 долларов сразу единоразово это хороший бонус хорошая премия поверьте мне даже если вы получите одну такую премию в месяц это уже замечательный результат сегодня благодаря вот тем возможностям которые предоставляет компания сейчас непростое время кризис коронавирус это очень хорошие условия третий вид дохода третий вид получения прибыли это командный комиссионный процент от товара оборота подробнее как это все работает вы узнаете на Обучении. Я подробно все там объясню. Четвертый – это матч-бонус. От 10 до 30% вы будете получать за обучение. Когда вы сами научитесь, вы будете уже развивать свои, так сказать, команды, вы сможете уже обучать ребят, и за это вы будете получать проценты. Пятый вид дохода – это карьерный рост. То есть чем выше ваша карьера, тем больше бонусов вы получаете. Шестой вид доходов – путешествие техника Apple. То есть компания раз или два раза в году за определенную работу, у американцев это принято, она дает вам такую возможность, как vacation. Вы получаете путешествия на круиз или куда-то в какую-то страну на остров полностью оплачивает все компания или же какие-то техники apple вы можете в принципе и даже получить iphone или macbook компания раз в году дают такую возможность это все что касается коротко об этих вид дохода а теперь самое главное ребят через наше мобильное приложение мы предоставим вам поток заинтересованных клиентов, поток кандидатов и потенциальных партнеров вашу команду. Все, что нужно будет сделать, это нажать кнопочку. Как это все работает, вы узнаете подробно в обучении. Причина, по которой мы делимся нашими наработками, делимся нашим опытом, она простая. Чем больше ваш интернет-магазин будет приносить вам прибыли, чем больше вы заработаете, тем больше компания даст нам бонусов. Поэтому мы в этом заинтересованы и от нас поддержка, от нас мобильное приложение, от нас вся информация гарантирована. Все ли все что вы будете зарабатывать все это совершенно легально все эти деньги вы получите на свой счет сейчас вы находитесь на главной основной странице она называется бизнес-модель вы смотрите мой видеоролик после просмотра этого видеоролика вы сможете посмотреть еще один просто проскролить вниз здесь у вас будет кнопочка заработок, вы можете эту кнопку потом нажать, когда она будет зеленая, когда вы досмотрите этот видеоролик до конца, вы ее нажмете, ваш куратор получит, до, получит уведомление. Это уведомление поможет ему с вами связаться, но лучше всего, если ваш куратор занят или сейчас находится, может быть сейчас это ночью вы смотрите и ваш куратор спит, поэтому лучше всего Проскрольте вниз, здесь есть все его мессенджеры, можете нажать и связаться с ним на одном из этих мессенджеров. Но лучше всего, конечно же, здесь внизу есть такая кнопочка «Конвертик». Нажимайте на нее, в самом низу внизу приложения вы сейчас, наверное, находитесь с телефона, скорее всего, вы зашли на этот сайт, поэтому нажмите внизу просто на «Конвертик». Это будет ваш диалог с вашим куратором. Здесь э, вы увидите тоже контактные данные вашего куратора вы сможете написать ему на мессенджеры просто нажимаете и связывайтесь с мессенджером либо копируете этот мобильный телефон вставляете в WhatsApp, вайбер Telegram или skype или где-то еще до да, находите вашего куратора пишите ему на все мессенджеры попросите доступ к обучению после этого он с вами свяжется вы с ним можете созвониться буквально на две-три минуты он вам объяснит как пройти обучение что нужно будет делать поможет вам с доступом ответит на какие-то ваши базовые простые вопросы и дальше вы приступаете к обучению которое будет вам доступно внутри кабинета как только ваш куратор даст вам доступ кнопка зеленая будет снова будет на ней написано перейти да то есть вы на нее нажимаете заходите в обучение у вас там будет 5 заданий эти задания нужно будет проходить внимательно с ручкой с конспектом желательно чтобы у вас было 3-4 часа свободного времени чтобы вас никто не отвлекал ваша задача разобраться вы узнаете про это мобильное приложение подробно как зарабатывать в онлайн сегодня какие есть сегодня перспективы здесь с чего начать какой есть продукт в компании потому что продукт очень актуален продукт сейчас особенно очень актуальны, вы сможете эту информацию тоже получить. Почему выгоднее сегодня работать не на дядю, а почему выгоднее сегодня строить свой собственный онлайн-бизнес? Дальше у вас будет возможность получить главную информацию, это о том, как заработать вашу первую тысячу в первый же месяц работы. У нас по статистике ребята зарабатывают от 500 до 1000 долларов и даже больше в первый месяц работы. Поэтому ваша задача разобраться очень детально. То есть внимательно отнеситесь к этому обучению. Все подготовьте, запишите, потому что вы будете проходить тест, который потом, соответственно, поможет вам уже начать зарабатывать. Если вы все пройдете, если вы пройдете полностью тест, отлично, мы вас уже подготовим к работе. Поэтому я вас не благодарю за то, что вы сегодня находитесь здесь, за то, что вы зашли на наш сайт, я вас с этим поздравляю. Ваша задача сейчас пройти обучение, все изучить, подготовиться и приступить к работе. Увидимся на обучении, удачи!